Друзья, сегодня мы поговорим с вами о самореализующемся пророчестве, чтобы все, что вы говорите, воспринималось клиентам и другими людьми как истина в последней инстанции. И мы сегодня поговорим не только о технике самореализующегося пророчества, что важное, что самое необходимое для этого, разберем это все буквально по пунктам, но э, мы копнем немножко глубже и разберемся, какими качествами, какими стержневыми установками необходимо обладать для того, чтобы все происходило именно так, как я сказал выше. Итак, самореализующееся пророчество. Ты не можешь быть пророком, не исповедуя ценности своего пророчества. Вот это можно вынести прям основной мыслью. Начнем с первого. С видения будущего. Видение будущего. У людей нет видения будущего. Начнем с того, что большинство людей вообще в принципе не обладают э, долгосрочным планированием как навыком. И э, многие люди не могут планировать далее, чем на неделю. И если бы вы только знали, что около 10% людей, которых принято называть успешными, планируют э, свои действия чуть больше, чем на неделю. И для того, чтобы прыгнуть в эту лигу успешных людей, необходимо разобрать по полочкам, чего же вы хотите. И планировать всего лишь на неделю, ну на неделю плюс. При этом, конечно же, само планирование не может быть исключительным качеством. Для этого необходимо добавить еще два параметра. Первый параметр, который необходимо добавить, это фокус. Обязательно вы должны быть сфокусированы на своей цели и постоянно представлять будущий образ того, как, чего вы собираетесь достигнуть. И э, второй аспект – это, безусловно, исполнение. Поэтому в этой части я хочу сказать о трех вещах. Для видения будущего, для того, чтобы быть провидцем и нести вот эти вот ценности, вам необходимо иметь три вещи. Это, конечно же, умение планировать на перспективу свои действия, сохранять при этом фокус, Обязательно думать об образе будущей цели. И, конечно же, вам потребуется исполнение, потому что ну, одно дело вы напланировали, да, вы сфокусированы, но если вы не предпринимете к этому никаких действий, и самое главное, не будете контролировать в последующем ваше исполнение, делать срезы, то, конечно, ничего из этого не выйдет. Что хотелось бы сказать еще про видение будущего. Ну вот что было бы, если бы каждый из вас знал, что заглянить чуть дальше привычной недели планирования, сохраняя фокус и внимание к деталям исполнения, то можно добиться вообще выдающихся результатов в вашей деятельности. Правильно, ничего бы не произошло, потому что статистика неумолима и все равно большая часть людей не будет обременять себя воспитанием в себе вот этих вот качеств. И отдельно, для того, чтобы разобрать, как прийти к видению будущего, как транслировать свои ценности, как э, сделать так, чтобы люди воспринимали вас а. лидером и б. провидцем, э, необходимо воспитать в себе некоторые важные стержневые установки. И первое, э, что мы разберем, это будет дисциплина. Причем я хочу поставить вопрос следующим образом. Спонтанность или дисциплина? Некоторые люди говорят, что спонтанность это вот ключ к интересной жизни и получению эмоций. Но в действительности спонтанность не имеет с этим абсолютно ничего общего. Это э, спонтанность это всегда движение на внешнем приводе. Ну то есть случилась какая-то ситуация, ты под нее подстроился, она тебе... Типа, не ты, а ситуация тебе, для тебя создала обстоятельства. О, тебе кто-то позвонил. Ну, приезжай, ты взял, поехал. Легко сорвался с места. даль. эта легкость иногда хороша. Но э, когда у, у тебя нет внутри э, стержневых установок, чего ты хочешь добиться, конечно же, это всегда работает э, больше негативно. Вот. И э, здесь, вот я описываю: случилась ситуация, ты отреагировал. Понравился тебе результат, и ты закрепляешь вот этот результат в позитивную модель реагирования. Если так делаешь ты, то так делают и люди, на которых ты хочешь распространить свое влияние. Ну, вот приведу пример с продажами, да вообще, в принципе, с чем угодно, просто продажи подходят очень хорошо. Хочу сказать следующее. Вот никто, абсолютно никто, ни один человек в мире... Не хочет покупать что-либо у продавца, у которого 7 пятниц на неделе. Но давайте поговорим о продажах. Мы уже говорили об этом не раз. Для того, чтобы у вас купили, должно все сложиться воедино. Ваш продукт, ваша компания, те ценности, которые вы несете с вашей компании, И вы сами как личность. Причем... В процентном отношении вы сами как личность имеете гораздо большее значение, чем ваш продукт и даже вот ваша компания. А, то есть, если у вас постоянно что-то меняется, вам можно не дозвониться, вы резко куда-то уезжаете, а человек был с вами на связи, то о какой-то значительной покупке, которая для человека существенно, да, большой средний чек, автомобиль, я не знаю, там, недвижимость какую-нибудь купить, да даже просто дорогой продукт, который стоит там несколько сотен тысяч рублей. У вас его просто не купят, потому что на вас что нельзя положиться. И та спонтанность, говоря о которой, буквально пару минут назад я вот ей уделил внимание, она в, в данном контексте работает на вас скорее негативно. И никто, знаете, вот есть такое сравнение, флюгер, да, подул ветер, флюгер что сделал? Закрутился. Ветер прекратился, флюгер тоже перестал крутиться, либо крутится чуть медленнее. Никто не хочет работать с флюгером. Все хотят, чтобы вы были ветром, а не флюгером. Вот это вот две э, разные вещи. Чтобы вы приводили в движение события, обстоятельства, чтобы вы контролировали их и, самое главное, направляли их. И второй шаг, знали перспективы вот этих вот ваших направленных действий и делились их с ими, с окружающими. Итак, это мое просто видение о спонтанности и дисциплине. Очевидно, я, как всегда, спонтанности выберу дисциплину. Но я хочу сказать следующее. Дисциплина позволяет структурировать ваши задачи по степени значимости, по степени влияния на вас. Распределить квадрат задач на срочные и несрочные, на те, которые необходимо выполнить прямо сейчас или попозже, и на важные или неважные. Очень четко Стивен Кови о квадрате этих задач говорил. И у нас будет отдельный мастер-класс по градации вот этих задач для того, чтобы повышать свою эффективность. И э, следующий момент. Значит, мы в рамках развития своих качеств о видении будущего поговорили с вами о спонтанности дисциплине. Следующий аспект это созидай по кирпичику, но каждый день что я хочу этим сказать самое главное как вот в спорте да как и во всем остальном в бизнесе делать что-то даже понемногу но постоянно если вы сразу же захотите пробежать марафон без подготовки что произойдет вы можете получить травму, изнасилуете свой организм, возможно проблемы сердца, но ну, потому что организм не подготовлен. Для того, чтобы подготовиться к марафону, нужно бегать долгое время, каждый, 3-4 раза в неделю минимум, чтобы в конце достичь этой цели, так и в бизнесе, так и в своих межличностных отношениях, ты должен делать вклад постоянно по, ну, в рамках каких-то определенных дней, выделенных для этого. И нельзя взять, создать что-то, создать успешно работающую бизнес-модель за пару дней, да, как это принято считать, что бизнес-идея сама себя уже продала. Нет, это, конечно, далеко, далеко от истины. Дисциплина и связанность с этим планированием позволяет добиться результатов в значительной... В значительно более сжатые сроки, чем реактивное движение в направлении цели вашей. Да? Что я имею в виду? Есть много людей, которые... Которые постоянно чего-то хотят, да, они говорят, хотят и ждут подходящего момента для того, чтобы что-то в их жизни случилось, сложились обстоятельства. И более того, они уже даже примерно себе представляют, как их жизнь в их мнении выглядит. И даже детализируют обстоятельства жизни, там, на какой автомобиле они ездят, в каких местах бывают, с какими людьми общаются, куда ездят путешествовать. Но не хватает самого главного фокуса, как разложить все это на э, мельчайшие детали и, конечно же, исполнение. И вот, э, вот это правило создавать по кирпичику но каждый день позволяет достичь ваших целей. Чего я хочу добавить? Самое главное, что здесь нужно делать постоянно срезы да, какие-то, объем проделанной работы, э, и ваша дисциплина уже не будет для вас в тягость каким-то обременением месяц прошел ты посмотрел какие вложения ты сделал что как какие усилия ты применил сколько у тебя ушло на это дней и самое главное ты посмотрел прогресс и вот этот прогресс он очень круто закрепляет тебя в направлении к движению твоей будущей цели и это то что работает уже на эмоциональном уровне и подкрепляет нас вот тут я даже себе немножко написал. Маленькие кирпичики при строительстве Великой Китайской Стены являются всего лишь молекулами. В мириадах тех же э, самих кирпичей, из которых составлена эта э, стена, из э, чего она построена. Но по большому счету, если бы каждый день рабочие не клали эти кирпичи, за много десятилетий эта стена в итоге была бы э, не построена, сейчас бы не являлась одним из чудес света. Да? Это и есть планирование с будущим э, видением цели. Поэтому дисциплина в основе своей, она очень скучна. Она однообразна, нужно делать эти вложения, но делать вложения э, финансовые, эмоциональные, трудовые, каждый, каждый день желательно. Э, потому, что, потому что иного варианта просто нет. Таким образом, что, таким образом, получается, что это и есть планирование с видением будущей цели, закрепленное непоколебимым намерением делать что-то каждый день во имя результата. Это и есть синоним дисциплины. Теперь хочу следующий аспект разобрать. Итак, что мы разобрали с вами в рамках формирования у нас правительского видения видение будущего, да, чтобы мы могли с вами заражать этим людей. Что нужно? Итак, под, сделаем небольшой срез. Необходимо выбрать, вы спонтанный человек или все-таки дисциплинированный. Ну, понятно, что нам все-таки нужно быть более дисциплинированным для того, чтобы, для того, чтобы мы были более эффективны. Созидать по кирпичику, но каждый день. Следующий аспект – расставлять приоритет. Вот если вам кажется, если у вас создается иллюзия, что успешные люди, они такие все свободные, спонтанные, могут себе там много позволить сегодня взять сорваться куда-то туда, поехать там, взять пообщаться, и деньги к ним текут рукой, то вы на самом деле видите верхушку айсберга у всех успешных людей без исключения. Все подчинено строгой дисциплине. Но если вы воспринимаете это э, времяпрепровождение, легкое с вами какого-нибудь успешного вашего знакомого, что, и э, в итоге считаете, что это не так, то это совершенно далеко от истины. Я просто приведу пример. Как-то с одним э, из уважаемых мною успешных людей, у которого 8 бизнесов, вы не поверите себе, 8 бизнесов он миллиардер, э, рублевый, насчет долларового не знаю, но рублевый точно. Мы поехали э, путешествовать э, по Европе, через всю, всю Европу проехали. Э, и в каждом городе, там до Португалии, в каждой стране мы останавливались э, в каком-нибудь отеле. И перед сном у него был строгий ритуал, строгий ритуал, что 30-40 минут времени он всегда посвящает отчетам, связывается с другими людьми которые ответственны за один там за другой бизнес и очень быстренько сверяет эти отчеты контролирует свой бизнес он никогда не изменял этому правила. казалось бы человек отдыхает он ехал в отпуск да какой может быть бизнес но он тратил всего 340 минут времени в день для того чтобы этот бизнес контролировать даже находясь в отпуске вот и поэтому, если вам, у вас есть вот это ложное ощущение, что дисциплина, дисциплина – это такой второй аспект, можно быть спонтанным и успешным, это абсолютно иррациональное, ложное представление. И связано оно с тем, что просто эти люди, если вы общаетесь с ними, тратит как раз-таки легкое время на вас, да? вот, когда вот просто хотят с вами немножко пообщаться. Но в приоритет ставят всегда свои бизнес-интересы. И всегда они у них на первом месте. Итак, следующее. Итак, чтобы обладать видением будущего, необходимо быть а. дисциплинированным, б. созидать по кирпичику, но каждый день, с расставлять приоритеты. Таким образом, мы сейчас с вами пришли к технике уже самореализующегося пророчества, как делать так, чтобы все, что вы говорите, воспринимались с вами как воспринималось другими людьми, как истина в последней инстанции, чтобы людям хотелось за вами идти. и делать по большому счету то о чем вы говорите я не говорю сейчас о манипулировании в каком-то широком смысле слова я говорю о том что для того чтобы прийти к этой технике, изначально нужно воспитать в себе важные качества стержневые установки черты характера о которых мы только что с вами поговорили и вот Исходя из этого принципа, о котором говорит э, Стивен Кови, изнутри, наружу сначала себя воспитаешь, потом делишься с другими, с окружающими, мы можем прийти уже непосредственно к технике самореализующегося пророчества. С момента, как вы в себе эти качества сформировали, и следуете им, люди начинают воспринимать все, что вы говорите и делаете в иной степени ценности. Это нужно понимать. Каждое ваше слово, произнесенное, подкрепленное вашими устойчивыми, мощными чертами характера, о которых мы поговорили, неуклонное следование дисциплине, свои цели, умение расставлять приоритеты, все это работает на вас уже в кратном объеме. Это крайне важно это понимать. Когда вы говорите о видении будущего, о том, что произойдет, сколько ваш клиент заработает, с каким э, товаром это произойдет. Но одновременно вместе с этим вы сами э, не э, следуете вашим ценностям. Да? О чем я сказал в начале. Да? Ты не можешь быть пророком, не исповедуя ценности своего пророчества. И если человек это выкупает, а он это обязательно выкупит, э, то... Все, что вы говорите, обесценивается. И наоборот, приобретает мощнейшую силу, когда это есть внутри вас. И человек об этом знает, и он это чувствует. И он может вас совсем не знать и говорить с вами всего два раза в жизни. Да, Но вы были максимально последовательны, вы позвонили вовремя, вы предложили и так далее. И человек начинает это чувствовать. Итак, первый момент, что нужно? Первое никаких условностей бы или возможно а нужно говорить так будет так будет вот мысль такая что вы транслируете без каких бы то ни было сомнений ту уверенность которая произойдет вот в ближайшем будущем так будет с кем вместе с тобой с твоим продуктом с твоей командой с твоей компанией. и здесь я люблю приводить пример из фильма Ридик с Вином Дизелем. Не знаю, почему, я этот фильм могу много раз пересматривать. Мне нравятся там диалоги, мне нравится вообще сам сюжет. И вот, будучи закованным в цепи, Ридик сидит в комнате. Сколько человек, там много человек вокруг него. Все свободны, все вольны ходить, перемещаться по этой комнате. Один Ридик закован, и он транслирует непоколебимую уверенность и говорит, и я расскажу, как будет. Сначала я снесу тебе голову вот этим блестящим... Э, Сначала твоя голова упадет вот в этот ящик. Меня спрашивают, и чем же ты меня убьешь? Словом? Он говорит, нет, вот этим блестящим клинком. А ты дал. А тебе дал, я засажу по самой не могу. И ты сама меня попросишь об этом. Ласково. И все слушают каждому, кому он обращается, и все понимают, что да, действительно человек говорит то, что он в итоге сделает. Как он это сделает, не понимает, но они понимают, что это обязательно произойдет. Вот это и есть мощная трансляция будущего самореализующегося пророчества, которое не приемлет никаких условностей. Избегайте любых условностей, которые только лезут в вашу голову. Как только вы говорите «возможно» или подразумеваете смысло, с вашей смысловой нагрузки, исходя из того, что вы говорите «возможно» или «бы», избегайте всех этих частиц. В, первой, в первом аспекте техники самореализующегося пророчества обязательно нужно вот это соблюдать, друзья. Вспомните фильм Ридика и поймите, почему он настолько мощно гипнотическое, вот такое влияние он оказал на всех присутствующих в комнате. Дальше, второй момент, пройди с клиентом весь путь, весь путь нужно пройти с клиентом, от принятия решения о сотрудничестве до целей, которые он достигнет, поэтапно, желательно неделя за неделей, месяц за месяцем. Делая срезы ваших, вот уже получается совместных достижений. Ты клиент вместе, вы в одной связке идете. И только вперед. В финансовом планировании, вообще с, в бизнесе связано с финансами, с аналитикой, с, с принятием решения об инвестициях, это просто крайне важно. Вы иногда сосредотачиваетесь на том, чтобы просто продать локальный сейчас продукт. Но для того, чтобы продукт в принципе продать, человек должен, как я говорю, примерить на себя эту рубашку и понять, что произойдет с его деньгами через неделю, через месяц, через два, через три, на какой уровень дохода он выйдет. И самое крутое, на что он может эти деньги потом реинвестировать или просто потратить, потешив свое самолюбие. Вы должны это чувствовать, вы должны это знать, что клиент любит, какие у него жизненные ценности может быть он хочет отправить э, дочку или сына учиться за границу может быть он просто хочет себе купить новую машину а может быть э, реинвестировать полученную доходность куда-то еще в свой бизнес дайте ему это ну не говорите что чувак ты через полгода вот получишь столько денег пройдите с ним поэтапно как он будет их получать и в купе с пунктом номер один это приобретает совершенно уже другое значение. Это выглядит очень мощно. Третий аспект. Раздели с клиентом вкус победы. Вот это самое классное, да? Пусть почувствует эту победу на физическом уровне, как будто это уже произошло. Но одно дело удовлетворить какие-то человека амбиции, да, а другое дело на эмоциональном уровне уже с ним разделить то, что в будущем произойдет. Представляете, как все происходит, да, вы о чем-то сказали, прошли все этапы, как человек будет достигать своих целей, но если мы говорим о финансах, то это имеет еще большее значение об инвестициях, И в инвестициях самое главное, что, да. Конечный результат. И вот в этот конечный результат это не просто количество бумажек. А это количество бумажек, которые можно на что-то направить. Да? Хочет человек забл... благо... на благотворительность их потратить? Потратьте на благотворительность. Вместе с ним. Вместе с ним пройдите весь этот путь. И в конце разделите с ним вкус победы. С улыбкой, с полным удовлетворением от полученного результата. Вот это и есть самореализующееся пророчество. Итак, главная мысль, которую я хочу сказать. То, с чего я начал. Ты не можешь быть пророком, не исповедуя ценности своего пророчества. Идти нужно изнутри наружу, как говорит Стивен Кови, если вы не читали 7 навыков высокоэффективных людей» – это самый, самая главная мысль этой книги. Для того, чтобы быть провидцем нужно в себе сначала воспит... воспитать определенные качества, стержневые установки, черты характера. И только потом делиться любой другой информацией с другими людьми. Можно их не воспитывать, я уже об этом сказал. Но тогда ценность того, что вы говорите – она будет очень низкой. Если вы хотите кратно увеличить ценность того, что вы говорите, то нужно поступать именно так. И потом, переходя уже к технике самореализующегося пророчества, а там всего три пункта, все будет иметь совершенно иную ценность, иное значение на тех людей, с которыми вы взаимодействуете. Вот это самая главная мысль.